Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу поговорить про всеми нашумевшее правило, правило 90 на 180, правило дневного нахождения в ЕС и правило 183 дня. И в чатах, и в группах спрашивают о нем, можно ли покидать Испанию, в какой момент и на какой срок. Что же это за такие магические цифры, которые работают не только на территории Испании, но и в пространстве шенгенской зоны ЕС? Итак, 90 дней – это максимальный период, в течение которого иностранец может находиться в Испании и ЕС yes, как турист. Давайте теперь отвечу на самые часто задаваемые вопросы. Итак, первое. Пребывание должно ли быть 90 дней, то есть это три месяца подряд? Нет, вы можете выезжать из Испании, ЕС и снова возвращаться, набирая эти 90 дней набегами. Но уже иметь в виду, что эти три месяца должны уложиться в период 180 дней, то есть полгода. Следующий вопрос. А можно на один день выехать из ЕС, а потом снова заехать? Дадут ли тогда новых 90 дней? Снова ответ нет. Прежде чем вам дадут новые 90 дней, должно пройти три месяца. Еще один вопрос. А если я разъезжаю, например, по странам Шенгенской зоны ЕС, то 90 дней суммируются или по отдельности 90 дней в Испании и 90 дней в Шенгенской зоне ЕС? Между странами Евросоюза границ нет. Если эти 90 дней прошли, а я в ЕС, что делать тогда? Тогда вы должны оформить вид на жительство, иначе вы являетесь нелегалом И вас может настигнуть штраф от 500 до 1000 евро, а также запрет на въезд на 5 лет Но на практике практически такое не случается, или очень редко А если я захочу вернуться в Украину, карточки ВНЖ еще нет Меня выпустят в таком случае? Выпустят А впустить обратно? Уже могут не впустить а можно увеличить эти 90 дней? Да, но до 180 дней и на очень веских основаниях, обращаясь в полицию национальную, например, по состоянию здоровья или это форс-мажорные обстоятельства. Я получила «не», но карточку еще делаю, 90 дней не прошли, могу ли я вернуться в Украину, а потом приехать? Да, на основании паспорта пока не истекли 90 дней в течение полугода. Не, это просто регистрационный номер иностранца и не более того. Следующий вопрос. Я получила ТИА карточку. Зачем она мне нужна? Может, еще и визу нужно получить? На основании ТИА, на весь срок ее действия и паспорта, вы сможете выезжать и въезжать в ЕС столько раз, сколько захотите. Визы не надости. Вы передвигаетесь на правах резидента ЕС, а не туриста. Так, и что же это за 183 дня? Все же говорят 180, а не 183. Это совершенно разные вещи. Пробыл в Испании 183 дня, то есть полгода и три дня в рамках календарного года с января по декабрь вы автоматически переходите в статус испанского резидента, налогоплательщика. И отныне, если вы делаете декларацию, то вы ее делаете в Испании, предоставляете сведения о имуществе в Испании и в других странах ЕС. Друзья мои, на этом все. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях, и я постараюсь в следующем видео ответить на ваши вопросы. Спасибо, что были со мной, до скорой встреч. всем пока-пока, скоро увидимся. Да, и еще, пожалуйста, скажите, как вам новый звук? Я с микрофоном совершенно не напрягаюсь, не пытаюсь кричать, это так удобно. Тоже напишите в комментариях или поставьте пальчик вверх.